Oh. Через три недели ритм а, однозначно превратится в такую же рутину, от которой я буду севать. Так вот этим мы 7 лет и занимались. Значит, 7 лет мы адаптировали инструменты так, чтобы в ритме было не скучно. То есть э, мы прописали подробно, как провести утренний брифинг, чтобы он был только 5-10 минут, а не полчаса. Мы прописали подробно, как провести планирование недельное, чтобы оно уложилось в час, а не в 4 часа. Как провести ретроспективу, чтобы за 45 минут все обсудить, а не два дня сидеть из пустого в пустой переливать и так далее. Если нарушать процедуры ритма, если ну, как бы проводить их как культ карго, тяп-ляп, тогда, конечно, команда теряет моментально доверие. Если ваш утренний брифинг длится не 10 минут, а полчаса, он превращается в рутину, все понимают, а опять это болтовня, опять сейчас будем там все эти проблемы из других отделов обсуждать, это вообще меня не касается, почему я должен получать своей жизни по утрам тратить на это. Очень важный момент, то есть если мы повторяющуюся процедуру используем, с точки зрения определения слова, это рутина. Рутина это повторяющаяся процедура. Значит, вопрос в термине рутина, если говорить просто как бы из словаря уже посмотреть, что такое рутина, это повторяющаяся процедура, в этом смысле это будет рутина, да. Если эмоциональные как раз придать, будет ли эта рутина, выбешивающая сотрудников и заставляющая их забыть про наши инструменты системной работы и, наконец, вернуться в хаос. Так вот я скажу, что этого не происходит, потому что мы проводим эти утренние брифинги по такому закону, когда все сфокусированы, получают удовольствие от осознания, что они сделали вчера, на чем они сфокусированы сегодня, как им вместе объединиться для того, чтобы решить большие задачи и как вместе прийти к масштабному осознанному результату. Если из-за определения Ожегова, то утренний брифинг — это тоже рутина, потому что повторяется. Если из эмоционального окраса, то брифинги, про которые мы говорим и планировании, они не превращаются в эмоционально разрушающие ритуалы команды, потому что мы их проводим в постоянно в осознанном режиме без минимальных пауз.